28-килограммовый главный трофей континентальной хоккейной лиги Куба Гагарина начал свое путешествие по вузам Казани. Первой остановкой Кубка, завоеванного в этом году Казанским хоккейным клубом Акбарс, стал КФУ. В холе главного здания Казанского университета сотни студентов и преподавателей смогли сделать заветное фото с главным хоккейным трофеем страны. У Казанского федерального университета очень много поклонников хоккейного клуба Акбарс. Ежегодно мы болеем за наш любимый клуб, а поэтому благодаря представителем хоккейного клуба «Акбарс» и активистам студенческого спортивного клуба КФУ, Данное мероприятие сегодня воплотился в реальность. 7 мая Куба Гагарин отправится в далекое путешествие с игроками «Акбарс», в том числе за границу с легионерами хоккейного клуба. Глеб Филиппов анонсировал, что перед началом очередного сезона континентальной хоккейной лиги хоккейный клуб «Акбарс» приведет ряд акций с участием университетского сообщества. Мы когда узнали, что у нас есть примерно неделя до того, как Кубок поедет уже с игроками по их местам. Мы быстро связались с, нашими, с кураторами университета, потому что мы работаем уже более трех лет с вузами. У хоккейного клуба «Акбарс» и «КФУ» давняя связь. Многие представители хоккейной школы «Акбарс» учились и учатся в нашем университете. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.